Я бы жил здесь, жил, я бы даже жил, а я сейчас хочу подсемейную ипотеку рассмотреть, да ты можешь это сдвинуться, ко мне так близко и не нужно, ну давай, все понеслась, стартуй, прогулочная зона, можно с нее начать, смотри какая шикарная, ты представляешь, что здесь будет зелень, мелень, все дела, ну здесь ну как бы парковая зона, ну зелень, нет, здесь круто, вот птички поют. Мы даже сейчас приехали. Птички, птички поют, да. да. Да, погнали. Друзья, приветствую Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. Не забываем сразу подписываться, ставить лайки, колокольчик, уведомления, комментировать, потому что сегодня будет очень интересный выпуск, обзор. Что мы будем разбирать сегодня? Да, друзья, за нами находится стройка. Жилой комплекс, как, конечно. Жилой комплекс Южный, Южный парк. парк, у нас уже финишная работа по этому комплексу, и летом у всех собственников будут ключи на руках, будут подписаны акты прием-передачи, будут а, выписки, договор купли-продажи, в общем, все-все-все у нас здесь будет. Друзья мои, это, блин, комплекс, где хочется жить самому, почему? Потому что это все-таки центральный район Сочи, это равнина, и это единственный комплекс, а, как... бизнес класса Нет... А, с таким маленьким квартирным фондом на 4 корпуса, вот так я правильно сказал. Да, у него есть своя э, придомовая территория, закрытая, охраняемая. Самое главное, мне нравится, что здесь вокруг озеленение, но ну, в парковой зоне есть прогулочные зоны, рядом вся инфраструктура, э, паркинг, э, бизнес класса дом, озеленение огромное количество просто, уже завезли сюда э, насаждение, пальмы, туи, елочки, да все привезли. Да, почему собственно здесь хочется жить, друзья мои, э, лично я живу прямо над южным парком, да, я всем об этом говорю, я каждое утро, каждый вечер, каждый день на него смотрю э, сверху вниз, и собственно, почему здесь интересно, потому что все-таки комплекс, блин, полноценный бизнес-класс, здесь удобная транспортная развязка, федеральная стройка, и самое привлекательное, что есть на сегодняшний день, это у нас семейные партии ипотеки, у нас льготные ипотеки, у нас комбинированные ипотеки, у нас субсидированные ипотеки, в общем, все кайфульки ипотечные, они э, все здесь в этом комплексе. И знаете что, опять же, если вернуться к семейной ипотеке, да, допустим, к семейной ипотеке, то получается вы как будто берете квартиру, блин, в рассрочку, потому что там э, ну 4% да. процента годовых на весь ипотечный срок. Так, а сколько это в деньгах, получается, будет у тебя вот Короче, там плат... платеж? Там нужно считать от квартиры и от первого взноса, но вообще э, платеж, ну, копейки. Если, допустим, главное... да, если сравнить обычную стандартную ставку ипотечную, взять, к примеру, семейную ипотеку или даже комбинированную. Кстати, комбинированную здесь э, до 15 миллионов 6% включительно. Да? То есть 6% это тоже не так уж и много. Поэтому э, сейчас есть э, смысл рассмотреть этот объект, э, в первую очередь для... Собственного проживания для аренды. Кстати, то, что касается аренды, здесь будет сдаваться как из пулемета. Почему? Да потому что в рамках э, района Макаренко особо нормальных объектов-то и нет. Да, ну какие-то ну, старые фонды там. Ну, я его даже не назову. Это район Макаренко. У нас э, он как-то. Ну, вообще считается Макаренко. Вообще, да, считается Макаренко, но это какая-то, ну, пластунка перетекающего Макаренко, потому что вообще Макаренко это там вот э, все сверху, вот, ну, то, что Во, позади В общем, нас. друзья, вы большинство, многие интересу, интересуетесь и ориентируетесь на торговый центр Море Мол. До Море Мола здесь буквально э, 10-15 минут вы будете на Море Мол. Если ехать на машине, это тоже, э, там, я не знаю, пару минут езды. Что интересно, мы находимся сейчас на прогулочной зоне, да, где э, люди, пешеходная дорожка, здесь можно ходить, гулять, отдыхать. Использовать банковские средства и приобрести квартиру. Самое главное, что квартиры здесь правильной квадратной планировки с балконами, э, много световых точек. Нет такой, знаете, как э, квартира-вагон, да, вот, вот она длинная, да, у одно нас... окошко, здесь правильная планировка. Да, у нас... Э большое количество комплексов, да, именно с квартирами, которые я называю колбаски такие, это когда одно окно, и все, у тебя прямоугольничек, здесь наоборот, да, они не стесняются делать большое количество световых точек, да, не боятся этого делать, и тем не менее, сами планировки являются привлекательными, в первую очередь для жизни, да, кстати, то, что касается комплекса для жизни, здесь всегда покупали, целях личного использования да, да, да. здесь сидит конечный покупатель здесь у вас будет статусное соседство потому что дом бизнес класса аналогов такого комплекса в центральном районе сочи на равнине в такой локации нет от слова совсем конкуренции которая будет купили продали перепродали сдали здесь будет тоже минимально потому что люди брали себе здесь для себя для жизни и что здесь еще можно сказать у вас будет минимальное количество на такой огромный комплекс ну, наверное, это не человекник. я его человекником не да, могу Да, здесь, если я не ошибаюсь, 620 либо 630 квартир на весь комплекс, а это на 4 корпуса. Правильно говорю? Ну, да. примерно, да, такое количество, друзья мои. Это относительно мало в рамках конкурентов, да, допустим, если сравнить там Сочи парк или кислород. Там тоже есть преимущество, блин, но ну, здесь все-таки... Я каждое утро смотрю на этот комплекс, да, я вижу, стоят 4, 4 корпуса и много-много зелени вокруг корпусов. Ну, классно. Да, застройщик уже подал на вот в эксплуатацию. И что на сегодняшний день? Заканчивают придомовую территорию, благоустройство. Собственники получают ключи э, апрель-май. вот. Весной они выйдут уже на ремонт и получат ключи, получат квартиры в собственность. Можно делать ремонт. Но я так думаю, что э, плюс-минус э, в летний период времени приезжать сюда в свою квартиру, уже собственную квартиру, уже отдыхать, проживать. Ну, по крайней мере, этот Новый год вы можете встречать уже в своей, квартире, своей да. квартире в городе Сочи Да, еще особенность комплекса южный парк да многие те кто не особо знаком с рынком Сочи да говорят слушай ну что-то говорит море, море далековато говорит, друзья мои да море здесь недалековато море здесь у нас вообще весь город Сочи расположен по побережью Черного моря и то что он находится не совсем рядом с морем это и есть огромное преимущество не забывайте то что у нас активный сезон да это где-то мая-октябрь ну примерно вот, а, ну там почти полгода да это активный сезон это пляжный сезон и люди туристы да те кто приезжает на пляжный отдых они как правило жизни спокойно не дают да это все-таки курортный город и то что он находится в этой локации так скажем в спальном районе это э, имеет э, огромное преимущество для С этого комплекса. Да, самое главное знаешь когда Илья вот многие задают вопрос и их пожелания я хочу чтобы это была равнина Тихо, спокойно, чтобы это было в зеленой территории в какой-то своей. Вот, пожалуйста. Вот, да, да, да. Готовый комплекс со статусом квартира, где сейчас можно. Друзья, не забывайте рассмотреть субсидированную ипотеку, семейную ипотеку. Просто комбинированная, да. Комбинированная. Комбинированная, вообще кайф, да. Это знаете, если по всему Краснодарскому краю. Ставка по льготам идет, по льготной ипотеке идет от 7,7 до 6 миллионов, то есть здесь мы можем что сделать? Мы можем э, по ставку 6% рассмотреть до 15 миллионов, Но ну, это кайф. Да, слушай, я предлагаю вообще, давай зайдем в отдел продаж, посмотрим на макете, как выглядит этот комплекс. Ну все примерно, да, и так знают, мы сейчас, знаете, когда и макет посмотрим, и рассмотрим самые жирнющие предложения напрямую от застройщика, то, что можно рассмотреть под классную ипотеку. Правильно? Да. Хочу сказать, что вживую комплекс выглядит намного в разы лучше, чем э, на макете или чем там на фотографиях, на картинках. Э, Бизнес-класс полноценный, весь из премиальных материалов, остекления, стекла притонированные. То есть в дневное время, в вечернее время не будет видно, что у вас там происходит в вашей квартире собственной. Э, нет, знаете, вот этого эффекта окна в окна, чтобы кто-то кому-то заглядывал. Ну, погнали. Поехали посмотрим, друзья, Пойдем. покажу вам. В общем, друзья, давайте рассмотрим. Мы сейчас находимся в отделе продаж комплекса Южный парк. Послушаем, что у нас есть, какие самые лучшие предложения. Инвестиционные для себя, для жизни, под какую ипотеку можно рассмотреть, площадь, цена. Ну, давай послушаем, что... Ну, у нас. Да. Наверное, вкратце расскажу. Комплекс у нас состоит из четырех многоквартирных домов. Территория у нас большая. Это 1,6 гектара. то застройки всего лишь 16%. Вы знаете об этом. В основном это полезная площадь, детские площадки, спортивные площадки, зона воркаут. Также мы добавили, добавили в проект именно зону барбекю, которая будет находиться у нас, где свой выход в парк. По интересным предложениям на сегодняшний день хотелось бы отметить, что по нашему комплексу на сегодняшний день проходят лучшие условия, лучшие условия в городе именно по семейной ипотеке и по господдержке. Все, наверное, знаете, господдержка 7,7% она стандартная, но нам Сбербанк разрешил субсидировать эту ставку и на сегодняшний день у нас э, эта ставка начинается от 6% на весь срок и до 15 миллионов. Знаем, что по Краснодарскому краю сейчас лимиты 6 миллионов рублей, но по нашему комплексу кредитные средства до 15 миллионов увеличили. По самым интересным предложениям на сегодняшний день, это корпуса, Он вообще в принципе закрыт у нас в продажу, но так как у нас нет большей альтернативы, застройщик решил все-таки приоткрыть одну из квартир. Стоимость ее 8 910. Это без скидки, со скидкой она получится 8,550. То есть в доме бизнес-класса на предсдаче такой стоимости сейчас ну, в городе, наверное, не найдешь. Слушай, хорошее предложение. То да сколько у нас получается за квадрат? За квадрат в районе 350, это 25 квадратных метров. Это небольшая студия с панорамным окном. Смотрите, у нас, так как нет больше альтернативы, комплекс практически весь распродан, застройщик все-таки открыл одно из предложений в корпусе А. Корпус А у нас, в принципе, закрыт в продажу. Это самый компактный, самый видовой корпус. Здесь у нас есть предложение от 8,5 миллионов рублей. Это 25 квадратных метров квартиры с шикарным панорамным остеклением. Есть также предложение, вот по которой проходят те самые ипотеки, которые я и озвучил ранее. Это 37 квадратных метров. Эта квартира полноценная, однокомнатная с кухней-гостиной. Стоимость ее 11 миллионов 500 тысяч рублей. Здесь также проходят все виды ипотек. Трендовые, IT-ипотека, семейная. Семейная также на нашем комплексе. Отличается от остальных предложений, потому что э, стандартная ставка 5,7. Мы субсидируем 1,7% и получается э, клиент приобретает квартиру в семейную ипотеку от 4%. Хотелось бы добавить, что на сегодняшний день мы самое интересное предложение из всех строящихся объектов. Почему? Мы строимся все-таки еще по старому разрешению на строительство, а это означает, что у нас не комплексное развитие территории, то есть у нас обособленный свой объект со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас и в ближайшее время не появится новых таких строек, потому что в законодательстве были изменения, ну, вот как раз-таки, когда мораторий э, вводили в городе Сочи, что все последующие стройки обязаны все-таки создавать вот эту социальную инфраструктуру, строить школы, садики. Соответственно, это большая территория в центральном районе ее больше нет. Поэтому наше предложение на сегодняшний день самое интересное. И... Давайте. Угу. Вот у меня созрел вопрос: если я конечный покупатель Почему я должен выбирать вот только вот ваш комплекс, вот вроде бы вот эта маленькая, небольшая, закрытая своя придомовая территория, компактная, угу. уютная, и из чего вообще возводятся, да, эти дома, так скажем, э, вся вот эта отделка, почему это премиальный класс? Uh -huh. Но Это не совсем премиально, это будет бизнес-класс. Здесь у нас отделка фасадов. Это керамогранит в комбинации с алюкабондом, вентилируемым фасадом, композитные алюминиевые панели. Остекление и э, стеклопакеты у нас Алютеч компании. Лифты у нас отчис установлены. Ну, сами понимаете, что uh -huh. сейчас как раз те комплексы, которые строятся ну, с редко. большим количеством квартир, да, там устанавливаются ну, более худшего качества лифты. Знаем, что с ними бывают проблемы. По отделке фасадов также Просто их окрашивают, делают карает. Вот в нашем случае это действительно ну, соответствие полное бизнес-классу. Ну и соотношение квартир. Квартир всего 660 на такое количество. Парковочных машин на мест mm. сколько будет на весь комплекс? На весь комплекс будет 320 парковочных мест. Это 120 бесплатных. А для такого количества это более чем достаточно. Почему? Сами знаете то, что такие комплексы заселяются ну, по году 30-40% максимум, поэтому 120 свободных будет более чем достаточно, но мы еще строим а, отдельно стоящую парковку. Парковка шаттлового типа на 200 машиномест. Там можно будет либо приобрести, либо снять в аренду. Угу. Все, еще такой вопрос небольшой, сколько у нас будет э, таких вот закрытых детских э, площадок, воркаутов? Uh -huh. зону отдыха, вот люди куда должны, вот я конечный покупатель, хочу себе для жизни приобрести, куда я на придомовой территории могу пойти и чем могу заниматься, как провести это времяпровождение. Да, смотрите, здесь на любой досуг есть, в принципе, вариант отдыха. Детских площадок 4. Зона воркаут у нас со снарядами также есть отдельно. Для взрослых можно пойти пожарить шашлыки, несмотря на то, что мы находимся, по сути, в парке. Да, можно также пожарить шашлыки Такая на зона своей... барбекю, правильно понимаю? Да, да, да, полноценная зона барбекю. Также есть сквер, но это чтобы просто там посидеть, почитать, почитать книжку в тенечке, да, тоже, в принципе, есть возможность. Из инфраструктуры социальной. Почему этот район выбирают именно для постоянного проживания? Здесь у нас находятся три школы, три детских садика. Все это в пешей доступности. Для более взрослого поколения здесь у нас находится в 5 минут, минут езды от комплекса. Сам, два самых больших торговых центра это Моримол и Олимп. Это тоже в принципе для ну, проведения какого-то досуга. Все кинотеатры там находятся. Mm -hmm. Также мы находимся... В 15 минутах езды, ну, это, это с учетом городского трафика, до морвокзала и до всех достопримечательностей города. Если говорить в более вечернее время, то, соответственно, здесь можно доехать минут за 7. А теперь у меня самый основной вопрос. У нас м -м, большинство покупателей спрашивают, то, что у вас а, разрешение на строительство до конца 2024 года. И почему-то многие думают, что а, и комплекс сдастся примерно в это время. Ответ на вопрос. Просто я знаю ответ э, со своей стороны, постоянно мы рассказываем, то есть людям э, разъясняем. Угу. Дай, пожалуйста. Это распространенный вопрос, да, и да. Э, он не относится только к нашему объекту. Разрешение на строительство всегда отличается от сроков сдачи. То есть в данном случае у нас стройка, так как финансируется за счет банка, в нашем случае быстрее закончить эту стройку. У нас нет, как сказать, мотивации затягивать ее, потому что застройщик получает всю прибыль после завершения стройки. Поэтому в нашем случае мы наоборот хотим ускорить весь этот процесс, для того чтобы и люди быстрее заехали, отремонтировали свою квартиру, и наконец-таки жили в этом комплексе, и застройщик, конечно же, заработал. Все, отлично. Тогда... Финалочка. Нет. Так, друзья, зафиналимся. Комплекс идеально подходит для постоянного места жительства. Да? То есть, если вы планируете переехать в город Сочи и остаться здесь э, на ПМЖ. Э, классная локация. Классная развязка транспортная, да, то есть не забываем, мы можем на дублер уйти, мы можем на обход уйти, мы можем в Адлер, в адлеры там, можем уйти в сторону Дагомыса, да, и все-таки комплекс, он давно уже строится, сейчас финалится, да, то есть мы видим, что э, сами корпуса и внутренняя часть корпусов уже готова, да, и делается придомовая территория. Соответственно, пока есть возможность, да, забрать у застройщика под хорошие льготы, под субсидии, забирайте, потому что летом комплекс дается в эксплуатацию, и, в принципе, вся эта история с классными ипотеками, она, ну, сама по себе закончится. Иван. Да, самое главное, друзья, ну, вы уже все услышали, все узнали, все увидели. Я думаю, что у вас минимальное количество вопросов осталось. Если что-то осталось, пишите в комментарии, задавайте нам. Многие из вас задают вопрос. Вот я хочу себе квартиру, да, где есть паркинг. Здесь есть абсолютно все для жизни. Комплекс готовый, готовое решение. Если вам понравился этот видеообзор, пожалуйста, ставьте вот текущие лайки. Мы стараемся для вас найти лучшие предложения пишите, звоните нам, задавайте любые вопросы. То, чего вы здесь не услышали, вы можете услышать лично, лично при телефонном при... разговоре и в сообщениях в WhatsApp, как чаще всего это и происходит. Да, потому да. что при личном взаимоотношении, личном контакте, все-таки вы от нас можете получить намного лучше, выгоднее условия, чем где-либо вы найдете, услышите, увидите. Оставайтесь с нами, до новых встреч, пока! Пока, друзья!